Добрый день, вы на канале Форпост, это город Севастополь, поэтому сегодняшний мой эфир и наш разговор – это про 23 февраля, которая для Крыма, Севастополя, я надеюсь, Россия, это не только День защитника Отечества. Катя, какой сегодня, собственно говоря, день для тебя? День народной воли, безусловно это региональный праздник благодаря тому, что депутаты первого состава были мудры и успели сделать так, что это официально вошло в календарь региональный то теперь у нас не только День защитника Отечества, но и День народной воли это день митинга на площади Нахимова это кстати, я забыл представить Екатерина Бубнова, главный редактор Форпост, в неожиданной а сегодня вот этот замечательный мужчина Виктор Посметный ветеран-афганец, участник русской весны, депутат законодательного собрания, а сейчас скромный учитель физики. Да. – Битя. А – для вас это что для за меня? день? – двойной праздник, я скажу, я, и как бы это естественно это так, как я в свое время был кадровым военным, вот, офицером служил, так что это мой профессиональный праздник 23 февраля. И День народной воли так сложилось, что они совпали. Это, наверное, хорошо и правильно. Ну, в общем, понятно. Да. И знаете, что я хотел у вас у всех спросить, по очереди, наверное, спрошу. Интересный феномен, давно мы здесь обратили внимание, что вот сегодня мы проводили опрос, который выйдет в субботу, и спрашивали севастопольцев, что еще празднует в Севастополе, 23 число, и ожидаемо из пяти опрошенных один вспомнил сразу, остальные как бы вспомнили, но с подсказкой, да, что сегодня День народной воли, митинг, тот самый знаменитый митинг, с которого все началось. И, в общем-то, вот это вот станет ли поводом, или является ли поводом сказать, а вот видите, они там, вот это для них не праздник, это все ерунда. Вот, вот да могут уже так сказать. Я, я бы так не относилась, это все-таки такие объективные вещи. А как объясняешь штыкать? Да все очень просто, жизнь же идет своим чередом, и почти 9 лет... Ну, что значит почти? Уже 9 лет да, прошло. А за эти 9 лет что с нами только не приключилось. У этой даты был период сложных празднований в Севастополе, когда такая турбулентность была между исполнительной и законодательной властью. Вот. Потом из недавних событий, извините, два года ковидных ограничений. Сейчас тоже достаточно сложные условия. Поэтому то, что у людей не на слуху... Ты грешишь на механику? А? Да, мне кажется, да, с этим связано. Потому что когда людям начинаешь напоминать подробности, все говорят, а вот, точно, да, были, сами были, вот здесь стояли. Все вспоминают. А вот мне один человек сказал, я продолжу свой вопрос, сразу его перелесу и вам. Это, знаете, говорит, в каком-то смысле... Вот когда еще незавершенное мероприятие, то есть праздник будем праздновать, когда мы его закончим, то есть событие не законченное, и поэтому вот оно не отлагает. Знаете, вот когда вот сделал дело, гуляешь, вот праздник, и вот это начало еще не завершилось, это так мне. Процесс идет. Да, да, да. Ну, и что быть. поэтому для людей это еще процесс, который должен получить свою какую-то точку, вот такую высокую. Еще не стало глубоким прошлым. Вы вот с этим согласитесь или нет? И если в принципе человек говорит, что вот еще нужно поставить какую-то большую высокую точку, какой то знак восклицательный в конце с этого, чтобы это был праздником. То про что говорит человек? Я с этим человеком, наверное, все-таки согласился бы. Вот. По причине того, что данный праздник, начало русской весны, русская весна еще пока не закончилась. вот Она только началась. вот И завершится она тогда, когда наступит лето. Вот. Ну и со всем последующим урожаем. Пока урожая еще не видно, пока мало. А на каком этапе сейчас тогда? Ну, наверное, вот. Но развитие весна еще продолжается. Вы знаете, как соглашись, поспоришь? Это очень интересно, и, наверное, да, и это тоже имеет место вполне. Так, такие ожидания и незавершенность процесса, она точно, определенно чувствуется. А как бы ты хотела понимать, как бы ты как ты поймешь для тебя понимание, что процесс завершен? Есть какие-то точки, или это ощущение должно быть чего-то? Или событие какое-то? Слушай, это такие высокие и глубокие ожидания, которые не хочется спугнуть. Их каждый формулирует внутри себя, наверное. Каждый наверняка думает о ну, таком новом сильном государстве, да, каком-то о, каком о каких-то новых задачах, новых целях, которые сплотят все наше общество, вот. Это такое большое и великое, что даже не знаю весны ли хватит. Вот. я бы тогда уже дальше. А Виктория Александрович про лето. Ну, как раз поэтому и сказал, вот он сразу предупредил. Мне твою. кажется, Виктор Александрович тоже не имеет в виду календарные сроки. Да. Он имеет в виду зрелость процесса и близость к финалу. Ну что ж, ну посмотрим. Я тоже надеюсь, что мы сейчас просто в апреле, а он тебя холодный. Но потом начинается май, и это сирень. Ты через март не перескакивай. Марта я не люблю. Ну, Слушайте, ладно. вот тоже вопрос, который, Катя, вот вы как раз в телеге подняли, в телеграм-канале. Вопрос такой, что, ну, несчастно, но можно услышать вот эту реплику людей, сомневающихся, или даже, может быть, недовольных, может быть, расстроенных, которые говорят вот такую фразу, тебе я задала Маргарита Пронина, ты нее пыталась ответить для себя, я попробую ответить для зрителей. Когда говорят, что да, это все из-за Севастополя, с вас все там типа началось, все, вот, вот, вот это все. Что отвечаешь это, это, был, это был вопрос, который она услышала в Москве от некоторых людей. И я повтор этого вопроса услышала по э, телевидению, по одному из федеральных каналов, где выступал какой-то мужчина, он рассказывал про какие-то частные проблемы, э, присоединение садовых каких-то товариществ московских к муниципалитетам местным. И вот он значит, рассказывает про эту проблему и вставляет анекдот в тему про э, то, что значит, одна деревня решила присоединять, Присоединиться к Японии. Ну, и у них спрашивают: значит, Япония согласна на ваше присоединение? А, говорит, нам все равно. Мы всей деревне уже проголосовали э, единогласно. Вот, за. И смотрю я на этот анекдот корреспондент хохочет. А у меня кулаки чешутся. Ну, такая вот реакция почему-то. Лично я ее восприняла. Я довольно бульно, буйно ответила в личке своей про то, что мне кажется, что проблемы с мыслительным процессом у людей, которые предъявляют вот таким вот образом, что Севастополь и Крым во всем виноваты. Сейчас помягче скажу. Мне просто кажется, что такие люди очень сильно сосредоточены на бытовых потребностях своих. И дальше своего комфорта бытового, ну, наверное, не хотят. Я не скажу, что не могут, не хотят просто-напросто смотреть. Это максимальный выход из зоны комфорта вот такого потребительского. Сочувствовать могу, понять не могу. Есть вещи, которые больше вас. Есть события и целые огромные цепочки поколений, которые жили до вас и которые после вас тоже будут жить. Вот. И поэтому ориентироваться только на свои потребности, исходя из этого, винить кого-то в чем-то, вот в таком ракурсе, мне кажется, нельзя. То есть история складывается так, как она складывается. Это ход истории. Это, собственно говоря... Совершенно верно. Это время выбрало нас. Но вот такой вызов нам выдало. Кто как реагирует, кто какую роль себе выбирает в этом вызове. А обижаешься на такие, на тех, кто задается такой мыслью? Когда первый раз спросили, очень сильно яркая эмоциональная реакция была. А сейчас, сейчас уже полегче, потому что я поняла, что это не единичный случай. Таких людей ни один, ни два, ни три. Это такое ну, бытовое заблуждение, я вот так его назову, которое, наверное, как зараза. Как некий вирус передается людям, способным на такого рода мыслительные реакции. Угу. А у вас, Виктор Александрович, какие... Вы, знаете, мысленно? я бы с ними не спорил бы, с этими товарищами. Сказал бы, да, именно так и есть. Началось все в Севастополе. Давайте тогда спрошу вопрос, который очень... А теперь мы идем к вам. Вопрос очень, на самом деле, интересный. Вы человек и военный, и, собственно, преподаватель. Понимаете, что, например, историки, которые будут когда-то изучать процесс этот, а, видимо, они будут, вот на самом деле официальная дата начала СВО это 24 февраля 2002 года. А получится ли так, что историки на фоне событий с с высоты скажут, на самом деле это СВО началось 23 февраля 2014 года. СВО? Да. Ну, наверное, оно так и есть. Вот реально, реально процесс начался именно тогда, а это идет его продолжение, вот логическое, так и должно было быть по большому счету, этим закончится. Ну, можно же и дальше отчитывать. <langUSIC>: 93-й, 91-й <Так>, <contrario> э э э э э э и так далее, и так далее. Да, yeah, к Хрущеву, согласен, к да. Хрущеву, Ленину. Это да. нельзя вычленить да. отдельно, какой-то кусочек истории. Взаимосвязанная огромная цепочка. всегда каким-то датам привязываться. Это Но в любом случае. Brother Из контекста трудно <Bruce> вырвать. Я, я думаю, это проблема историков. Ну, собственно говоря, вот... Проблема историков, но, но, это, но это же они будут про нас и про вас с да, вами, друзья. -то какая -то а больше. вот если, Виктор Александрович, вы говорите, что это начало, вот, да, да, действительно начало, и вы соглашаетесь с этой точкой да. зрения, да. вопрос, который сложный, вот 9 лет, 8 лет прошло, готовились, готовились, а может быть, а есть другая точка зрения, тоже Стелков говорит, надо было сразу начинать, не надо было оттягивать, и вы, ну, вот здесь как разобраться? Стелков говорит, чего мы ждали, надо было сразу шарахать. Ну, это он пишет официально. Другие говорят, нет, мы должны были подготовиться. И вот, и вот как? Да вам никто никогда не даст на это ответ, понимаете, в чем дело? Как а я не у кого-то да. абстрактного, История... я вас спрашиваю, вашу точку зрения. История вообще не имеет сослагательных наклонений, понимаете, в чем дело. Произошло то, что произошло, и происходит то, что произошло. И что сделать, что, делаешь, что, что это, Надо было либо ран, нач, раньше начинать. Вот я тоже согласен, надо было не останавливаться, конечно. Вот, но, наверное, определенный процесс должен созреть, созреть, вот, чтобы пони, понимание. Этого всего было. Вот, оно должно быть. Сейчас соз... тяжело оценить. Я бы не сказал бы тяжело. Просто каждый процесс должен созрев... соз... дойти, пройти фазу созревания. Понимаете, в чем дело? А так, вот, да, конечно, надо было действовать сразу бы и до конца. Не было бы вот этих вот жертв больших, соответственно, не было бы разрушенного вот, Мариуполя. Вот это сто он бы был бы целый бы с тем, с тем театром, который там разрушены завали. Вот не было бы 100, больших mm -hmm. жертв дальнейших. Донецк бы был бы целый. Но случилось то, что да. случилось. Но произошло да. то, что произошло. Mm -hmm. Ну по тем временам, наверное, не были еще готовы вот, к, к таким решениям. Понятно. Вот. Да. Катя, скажи, правомерно ли считать? Вот тоже вопрос гипотетически «Русская весна» — это не просто событие, а это событие подобия революции. Сравнивать можно так? Можно ли сказать, что «Русская весна» — это на самом деле революция? Да нет. Но ведь вы, как революционеры, ребята, захватили власть. И, У э, нас был видео... огромный э, такой форум, небольшой, организован несколько лет назад. Здесь в Севастополе приезжали московские историки, политологи, много спорили на эту тему. И пришли к выводу, что это была контрреволюция. Ну, хорошо, ну если, а... если рассматривать, конечно, события э, Майданы как э, ну вот такого рода э, явления. слово с, с точкой, где есть революция, предполагает, что прав тот, кто бы видел. То есть все споры о том, что я к чему веду-то. У нас есть споры там, а вот законность, правомощность, неправомощность. Ленин победил революцию, он был... Победителем. Ему надо было объяснять, почему он законно или незаконно совершал. Ну, большевики. Вот вы победили, Виктор Иванович, вы победили, да, вот тогда, в 2014 году, с вашими, ну, с севастопольцами, да, которые вас поддержали. Вам знаете, надо? Мне Вам... знаете, что хочешь сказать? Да назови хоть горшком. Я имею в виду, надо Просто... ли кому-то объяснять вот такие сложности, вы же юрист. Вот кому-то важны, на самом деле, Вот надо тратить время, чтобы объяснять, почему мы действовали Нет, быть, юридически и... выверенно. Мы готовили, вы действительно готовили кучу документов, искали обоснования, прецеденты, под, под, под, подводили правовую базу под эти все решения. Оно, оно ну, реально кому-то нужно сейчас об этом говорить. Оно действительно требует объяснения. Мне все-таки кажется, что это очень важные процессы, то, что и огромная работа велась законодательно перед подготовкой референдума и так далее, потому что это как раз таки иллюстрирует то, что это не просто пять человек собрались и там объявили о том, что будет что-то происходить, это реально воля людей, и она прорабатывалась, и была абсолютно легитимна. Виктор Саныч непосредственно участник этой работы. Виктор Саныч, вот адресую к вам вопрос с один наш общий знакомый, я просто не имею права здесь как бы, озвучить. Сказал, чему будем оправдываться в этом смысле? И, собственно говоря, вопрос. А хорошо, а нас, нас оправдают, если вы вот сейчас перечислите законность или незаконность, и 25 пунктов Конституции, правовых законов. А, скажешь, вот вот этот вопрос тоже важный. Для вас важно это объяснение? Um... Когда ну, говорят, я... что международные законы нарушены, и что ну, вы в вы... топорах-то там... Ну, собственно говоря, человек спрашивает, ну вот мы сейчас объясним, мы садим, докажем, 25 томов. Здесь У -у -у. пункт Виктор сейчас приведет, статья такая-то, здесь мы обосновывались тем-то, здесь Женевская конвенция, здесь Восточно-Прусский договор и так далее. А на выходе, вот вы представите эти документы с людям, которые категорически не хотят вас слышать. Они вас на этом выходе услышат? Или это важная работа, и на самом деле надо ее... Томик такой иметь под рукой. Знаете, я не буду на этот вопрос в этом смысле отвечать. Вот именно так, как вы задаете за этот вопрос, на это отвечать. Я, может быть, сейчас скажу те, то, то, может быть, сейчас и никто и не вспомнит, как это все было. Вот. Дело в том, что когда 24 февраля мы зашли в государственную администрацию вот вечером, вот. И на следующий, день, на следующий день, Алексей Михайлович говорит, ну там вначале говорит, кто тут будет юристом и все остальное, на меня пальцем показали, хотя я не собирался этим делом заниматься. Вы идете да. Алексей Михайлович если просто кто-то да, из Да, да, да. Вот. Хотя я совершенно не собирался этим делом заниматься и понимал, что это, в принципе, ну не мое, будем так говорить, так просто получилось. Ну, не важно. Значит, <клышка> Когда вот это все произошло, уже вечером это было, и он как-то говорит, вот, несколько не могу говорит, понять, в каком процессе мы находимся. Это буквальные слова, не знаю, он, наверное, вспомнит или не вспомнит, но, наверное, вспомнит, наверное, было такое. И, дать, вот, сделал, говорит, мне юридическое обоснование вот этого всего процесса. Вот, законно мы находимся в этом состоянии или нет. Вот, мне пришлось поднимать эти все прецеденты ну, вот быстро, через... Э, потому что сроки были всего, будем так говорить, несколько часов, ну, часов 12, наверное. И мне надо было сделать соответствующее юридическое обоснование. Оно у меня есть. Оно, текст его есть, в принципе, можете его публиковать, если будет это интересно. Вот, именно тот текст, который был выдан Алексею Михайловичу. Ну, вот. И а там уже по этому тексту уже Потому что у нас писанное право, они а говорит Поэтому то, что там написано, оно обосновано на соответствующих фактах и тому подобное. Было задано три вопроса, на эти три вопроса я дал соответствующее заключение. А какие эти вопросы, а? если не секрет? А? Какие вопросы, если не секрет? Ну, будем так говорить, на вооруженных вооруженных подразделениях было возможно ли вам его создавать. Вот. Самооборона? Да, так. да. Вот это был вот, вообще процесс вот этот, будем так говорить перехода. Выхода из состава? Да. Нет, еще разговора о выходе не было. Не а было перехода да. управления городом? Да, вот, да, так, да, да, да. Закона взять на себя, функции руководства? Говорить, так. Получения власти? власти вот, в данной ситуации, потому что на тот момент в вот, переходе. Будем так говорить, под юрисдикцию Российской Федерации еще разговора mm -hmm. не было. Это было 24 числа. Так. Поэтому И... это заключение я подготовил, подал его. Текст у меня сохранился, поэтому можно а вы когда писали, да? А вы когда его готовили, не возникло у вас самого удивления? Ничего себе такого. Мы здесь можем, мы здесь. Мне вот кажется, этого не было? Нет, нет, было нет. этого по большому счету не было там. Ссылки были на соответствующие законы, Спасибо. в том числе и Конституцию Украины, который, потому что я на нее непосредственно ссылался. Вот, поэтому на соответствующие прецеденты вот, мирового характера. Поэтому, в принципе, они все пов... были повторены и... и президентом Российской Федерации в своем послании они не расходятся там все закон да поэтому смотрите хорошо да Ну Если... вы пришлите пришлите да, я... может быть это... интересно видимо документ. Да. я думаю очень исторический. да интересные. там два документа такого характера вот который был задачу мне поставили я ее выполнил как юрист которого назначили юристом так вот кто главный с точки зрения украины сепаратист это виктор саныч нет, я не главный. Я это шутка. Туда. Секундочку. Да. И, между прочим, по-моему, здесь все сепаратисты сидят, да. поэтому кто из вас важнее, я не знаю. Mm. Катя, под, под финальщик, все, праздник у нас. Uh -huh. И у тебя точно? Скажи, какой-нибудь поделись со зрителями, какой-нибудь. Чем-то, что не вошло в воспоминания, вот у нас много уже вышло там всяких зданий, мы писали кучу передач автобиографических, документальных по русской весне, что не вошло, какое-то яркое событие, воспоминание, которое вот оно всегда теперь будет с тобой, и почему-то вот ты забыла об этом сказать, или постеснялась сказать. У нас на улице, да, наверное, это было на каждой улице, в Балаклаве такой частный сектор, я помню вечер такой глубокий, все на чеку. Все ожидают каких-то таких разных событий, настороженно, довольно-таки. И вот, значит, идет по улице под фонарями какая-то толпа людей с битами, с какими-то черенками от граблей или лопат, куда-то очень в деловом виде, таким скорым шагом такой стайкой мимо проходит. И я, значит, жмусь к обочинам домов, бегу и смотрю, дверь приоткрывается в одного из домовладений сосед такой голову вытаскивает оттуда, говорит, видела, видела, ну что, куда будем звонить? Ну, вроде бы позвонили, но э, на самом деле потом оказалось, что это точно такие же горожане, да, которые, значит, вели определенное патрулирование, получили какой-то сигнал, вот, и вот а, в общем, это полевое это такое воспоминание. Это были революционно настроенные матросы, да, как я назвал. Да. Интересно. А у вас есть что-нибудь забавное? Такое, что достойно помните. И даже... просто порадовать Знаете, я помню одно только. Это калейдоскоп, будем так говорить, одних последующих, одних за другим событий. Лица, вот, события, лица, события, потому что так было это насыщенно, насыщенное вот это. И поэтому, ну, это время, будем так говорить, что вот, там каждый день был. Вот выделить что-то особо, честно говоря, не могу при всем своем желании. Единственный, наверное, момент, который, наверное, 26 февраля, 20, 20 было непонятно, что будет происходить, потому что я как в этом смысле понимаю понимал, чем это все может быть закончится закончится. Вот и. Вот, мы понимали о том, что пока не перейдет, под, будем так говорить, не поднимется Крым и не, заход, не получит там полностью власть, мы здесь, в Севастополе, находимся, ну, будем так говорить, в достаточно подвешенном состоянии, вот, даже с учетом наличия здесь на морского флота. Поэтому основная, конечно, задача была это вот, получить, будем так говорить, власть в Крыму. Mm -hmm. вот, пол... Поддержка да, Крыма да именно Крыма, потому что без Крыма это было невозможно. И вот, когда вот эти события пришли с 25 на 26 число mm -hmm. вот, в Крыму, и Парламент Крыма, этот государственный совет получил там власть соответствующую, и выступили соответствующими заключениями. Вот, я 26, числа, 26 числа у меня у моей супруги день рождения, я понимаю, чем это уже закончится, домой пришел уже поздно, уже, Ты вот, говорю, ну что говорю, я тебе подарил Россию. Ну это, конечно, пошутил. Да, был, да, да, пошутил. Вот в этом смысле. Ну, Но вы да, уже поняли, что произошло? Да, да? Вот да уже, тогда уже была уверенность. Уже была уверенность, что уже уже решение принято и обратного пути уже нет, и поэтому в данный именно вот это именно в этот момент произошло. Два-три слова от вас, россиянам. Нас, да. ну, а может быть и украинцам нас смотрят все, везде. Может быть, не знаю. Вот. Ну, украинцы, конечно, вот, жалко людей. Вот, вот такое. Ну. А для россиян что скажете? А? а для россиян? Вот. Для россиян... Россияне... но ну, не буду дальше. Россияне? Да. А, что-нибудь. Да. Знаете что, ребята, мне кажется... Не время судить Друг друга, да, события да. исторические И так далее Это вызов, вот жить в этом времени Давайте В этом времени проживем И желательно будем помнить, что надо Людьми прожить это время А разбираться в том Кто был прав, кто был неправ И что там дальше Будем же не мы, будут наши потомки историки И, и все О всех с праздником, с хорошим, великим днем. И с днем Защитником Отечества. Екатерина Бубнова, главный редактор ФРОПОСТ. Виктор Александрович, посметный участник «Русской весны». Владимир Александров, ведущий ФРОПОСТ. С праздником всех. Оставайтесь с нами.